Всем привет! Меня зовут Олеченко Сергей. Мой да, блог 21instagram.ru, а где вы найдете сети. много полезной информации про соцсети и инстаграм. Чечная. Сегодня мы поговорим это, с вами непосредственно это, это, это это, короче, века, про какую же тему сегодня вам рассказать. Про аналитику да, и статистику. Да, да это будет, да, я, я думаю, самая правильная игра. Смотрите, по поводу аналитики и статистики. Это очень важно. Так как вы продаете mm, какую-то да, продукцию, либо же свои услуги, либо вы просто набираете аудиторию и продаете рекламу у себя в аккаунте. Да, Это я тебе скинул, а ты все необходимый момент, когда нужно сейчас. подсчитывать свою статистику, аналитику и смотреть. Сейчас появилась прекрасная возможность. Это внедрение бизнес-аккаунта, где можно частично смотреть статистику. С помощью него вы можете посмотреть гео, возраст, mm. пол. Лучшее время выкладки, но оно не всегда там правильно пишет. А, для этого лучше бы, использовать а, либо дизайн, же LiveDune. Сейчас я дизайн, вам скажу другой сервис. Плюс смотрите, сайты. что еще можно использовать а, для статистики. Так, другой сервис. А, Picolitics.com. Да, Очень хорошо делаем. подходит также для аналитики и статистики показывают количество ботов, но через LiveView можно посмотреть были ли накручены аудитории, аудитория вообще сколько там живой не живой, но опять смотрите это нужно покупать профессиональный именно про доступ он стоит там 150 рублей и вы можете посмотреть, но там нет возможности смотреть другие чужие аккаунты если вам это необходимо по Также ну, да, ä, вам ну, необходимо то, смотреть и считать, сколько может. у вас лайков, на какой пост, когда вы время и выложили и как лучше конечно, сработало. Конечно, Также вы э, видео просмотры, хэштеги, на которых сработало, охват, сколько людей сохранило, сколько да, лайков поставило, прокомментировало, какие темы лучше зашли. Лучше зашло видео на такую тему или на такую. Э, если вы, допустим, с кем-то сотрудничаете и вы делитесь его поставить, либо нравится. приглашаете его и смотрите какая тема Я лучше скажу, зашла там, опять же да, может да, быть да, такая штука да, да, еще да, вы берете да, товар да, свой да, и делаете да, акцию да. понижаете ценник допустим там на 500 да, рублей да, да, либо 10 процентов там либо 20 и смотрите реакцию как да, это да. срабатывает опять же при выкладке да, новых да. постов сделали новые фотографии опять анализируйте и смотрите изменения да, вы да, должны да. точно знать что у вас меняется, то, что вот есть такое правило, то, что можно посчитать, измерить, тем можно управлять. А если вы не понимаете своих показателей, то вы вряд ли сможете их исправить и заработать на этом, чтобы увеличить свою прибыль. Все, всем пока.